Что ж, друзья, я смотрю, неплохие отклики у нас идут по Warcraft третьему, Потому и я решил все-таки записать а, скоропостижное прохождение точнее, не, не скоропостижное, а просто прохождение этой легендарной стратегии а, с элементами RPG. Друзья, все знают Warcraft 3. Да, и давайте продолжим нашу. Компанию. В прошлой серии мы отыграли, значит, Пролог, Исход Орды, э, все оба, значит, о, обе, обе сцены. И давайте продолжим теперь компанию Альянса. Играем, ребятки, на высоком уровне сложности. Э, у меня всегда, в принципе, игры играются в большинстве случаев на, только на высоком уровне сложности для большего э, хардкора, так сказать. Ну что ж, давайте, ребят, компания Альянса, падение Лордерона. Ну и видите, я тут уже все э, миссии прошел Ну специально, ребятки, для вас Сейчас мы начнем все это дело заново Пройдем с первой главы и по девятую со всеми роликами на нашим донесениям, орки перегруппировывают войска. И недавние нападения на резервации — прямое тому подтверждение. Соглас. Орда уходит. Но это же абсурд! Мы же не будем просто сидеть и смотреть, как орда марширует. Мы собрались здесь не ради орков. Сколько раз я должен повторить это, чтобы вы поняли меня? Король Теренес, прислушайтесь к моим словам. Эпидемия чумы, охватившая северные земли, может иметь ужасные последствия. Чума? Это попахивает паранойей. Давайте по порядку. Даже если эта чума действительно представляет для нас угрозу, что вы предлагаете делать? Все очень просто, как я уже говорил, Кирен Тор готов подвергнуть ряд деревень строго изоляции. Я не допущу этого, пока у меня не будет веского подтверждения ваших слов, посол. Людям у Лардерона выпало слишком много испытаний, чтобы теперь становиться пленниками в своих же собственных землях. Значит, кто ты такой? Человечество в опасности. Тьма возвращается. И мир находится на грани войны. Довольно, стража. Убедите этого безумца. Слушайте меня. Единственное спасение для вас, люди, это путь на запад к древней земле Калимдоса. пожалуйста. Да, я не знаю, кто ты и во что веришь, но сейчас не время для пустых пророчеств. Война уже угрожает нашим землям, но принимать решение будем мы сами. А теперь убирайся. Моя ошибка обошлась человечеству слишком дорого. Это не должно повториться вновь. Если вы не способны нести это время... Я отыщу того, кому оно будет по силе. Я сделал все, что мог. Они сами избрали свой путь. Не получилось у посола убедить, значит, людей, и теперь он, как говорит, пошел искать нового героя для своих интереснейших. Планов. Ну что ж, а пока у нас там готовится выход в релиз Warcraft 3 Forge, мы, ребятки, поиграем в Warcraft 3 Reign of House и вспомним, как же это было. Давайте, ребят, приступаем. Глава 1 оборона стран. Барда, друзья, поехали! Недавнее восстание орков в Южном Лардероне вынудило верховное командование Альянса принять самые решительные меры. Двум знаменитым паладинам Утеру Светоносному и Артесу, принцу Лардерона было приказано разобраться с орками раз и навсегда. Поехали, друзья. Это Утер у нас, я так понимаю, командует, да? Это Артес при прибежал. Добро пожаловать, принц Артес. Ваше присутствие большая честь для всех нас. Не нужно формальности, Утер. Я еще не король рад тебя видеть я тоже рад, мой мальчик хорошо, что король Теренес прислал мне на помощь именно тебя мой отец не теряет надежды, что рядом с тобой я наберу с терпения и опыта всякий отец имеет право мечтать мы остановились здесь разведчики сообщают, что где-то за следующим холмом укрыт лагерь орков так я и думал и это еще не все. Неподалеку находится деревня Странборд. Орки собираются напасть на нее. Насколько мне известно, деревня совершенно беззащитна. Я должен немедленно отправиться к лагерю орков. Ты можешь взять на себя защиту Странборда? Конечно, Утар. За меня не беспокойся. Хорошо. Когда деревня будет в безопасности, приходи к лагерю орков. Я буду ждать тебя там. Будь осторожен. Ну что ж, друзья, вновь начинается наше новое приключение. Основное задание это Странборд. Да, беритесь до Странборда. Артес не должен, не должен погибнуть. Ну что ж, вот, значит, наш самый главный герой, Примия вокруг оси. которого практически вертится весь сюжет истории вселенной За Варкрафта, отвагу, значит, да, то есть его зовут Артес. А, а, берет все в не командование кланится. четверых а, легионеров, или, как их тут касается. еще называют, пехотинцев. Значит, у нас есть пехотинцы, воины, составляющие основную... Основу регулярной армии Мы можем использовать заклинание благодать Чтобы лечить раненых Используем для Свет этого мне силу. Вот оно, ребятки Это заклинание благодать Ну что ж, ребятки, выдвигаемся Я служу свету. Выдвигаемся ровно туда, куда нам посоветуют. Так, отсюда мы пришли Нам нужно выдвигаться, ребятки, вот сюда Вот вниз так, напомню, значит, вот эти ящики Разумеется. можно нам разламывать. Отличный план. Да, и вот, ребятки, про что я говорил в прошлых сериях, когда мы будем ломать вот эти ящики, Конечно. нам будут выпадать полезные предметы. Вот, например, сейчас мы нашли просто так свиток защиты. За Он отлагу. нам очень сильно Конечно. поможет в наших приключениях. Так, здесь у нас ничего. План. И вот Конечно. сюда еще можно тоже ударить. И Разумеется. здесь у нас тоже, вижу, ничего. Вот Теперь этот я дом я тоже чувствую, можно, если намного. что, вырубить. Разломаем палатку. Возможно, что-то в ней тоже Конечно. мы найдем. Ничего не находим. Ну и ничего страшного, ребятки. Идем дальше. Так. Разумеется. Идем дальше. Тут мы входим в За деревню, значит, да, тут у нас местные. Отличный план. Добро пожаловать в нашу деревню. Да-да-да, я тут просто мимо проходил, решил заглянуть. Давненько я тут не проходил в ваших краях. Сейчас решил Отличный прогуляться. План. Так, те ящики Разумеется. нам недоступны. Этот ящик мы, кстати, можем сломать. Но ничего, За из него отвагу. мы... Не возьмем. Разумеется. Ладно, хватит уже все кормить налево и направо. Давайте разведаем. Давайте уже разведческую операцию провернем и посмотрим, что же у нас здесь происходит. Да, здравствуйте. Сколько да, у нас значит мирных жителей я как погляжу? Конечно. Разумушки бегают. Добро пожаловать. За Здравствуйте, все-таки доброжелательный просто капец. Так мне туда идти или сюда, все-таки вниз? Я не пойму. Давайте прогуляемся вот сюда вот вниз и посмотрим, Отличный что план. же у нас здесь. Вот поломаем, пока конечно. ящики, немножечко поварварствуем здесь. И конечно. Собственно, мор... вас, ваш да здрасте, здрасте, Разумеется. со всеми же надо поздороваться. Я же все-таки будущий король королевства, так сказать, да, наверное. Черт возьми, куда-то меня носит. Давайте здесь прогуляемся. Тут у нас, у нас, значит, стоит персонаж, который нам может Мы дать какой-то квест. Мужики, к О, как? Что это было? Ага. К нам, Твоей значит, прибыло подкрепление. Вас... Мужики решили вступить в ряды благородной нашей э, армии Альянса. Я и у нас свету. теперь, смотрите, ребятки, аж 6 человек, да? То есть это просто-просто офигенно. 6 человек Отличный и автор. план Замечательно, подкрепление просто прибывает. Давайте посмотрим, что нам здесь... А что у нас здесь происходит? Тут стоит какая-то женщина, конечно, вокруг которой куча детей. Она, видимо, мать-героиня. Так, гнолы утащили в лес моего крошку Тимми. Умоляю, Тимми. спасите его. Тимми, где же Тимми? Так, спасти Тимми, убейте гнолов, похитивших ребенка. Ну что ж, давайте отвагу. посмотрим. Я так понял, полагаю, что где-то здесь, план. в лесу, обитает конечно. стая диких гнолов, которые отвагу. утащили этого ребенка Тимми. Ну что ж, попутно, Отличный да, план. у нас вот такие вот квесты появляются разнообразные, конечно, которые и привносят, знаете, такое свое, ну Разумеется. такое, как говорится. А этот Тимми кричит, этот Тимми, мы его уже нашли, я думал гораздо дольше будет путешествие. Конечно. Давайте сначала поломаем вот эти все ящики. Это что такое? Дом гнолов? давайте сломаем, начинаем мародерствовать потихонечку. Начинаем Разумеется. это все дело Мы аннигилировать Конечно. Так, да, про что я начал Отличный говорить план. То есть про то, что, ребят, нас будут вот такие За вот Кресты отвага. сопровождать со временем Отличный И план. это и подогревает наш интерес К данной Конечно. игре, то есть поэтому РПГ составляющая здесь какая-то тоже есть Ну что ж, погнали, расшатаем этих гнолов Которые похитили крошку Тимми И заперли вот в той, по всей видимости, клетке Так, нам тут что-то еще предлагают Это Разумеется. зелья лечебная так, пехотинцы одного начинают Выпустите рассаживать. Меня отсюда. Я хочу домой. Давай уже, иди, малой, домой. Хватит здесь сидеть. Что ты здесь забыл-то вообще в этом лесу? Так, возвращаем Спасибо ребенка. Тебе, храбрый воин. Так, так. это в знак моей благодарности. Что-то мне в знак благодарности дают. это у нас кольцо защиты, друзья. Да, то есть первый наш постоянный предмет, который дает баф на защиту. Теперь у нас защита геройская 4 плюс 1. Замечательно. Так, значит, спасли Тими. Здесь Конечно. мы сейчас все быстренько расчистим. Надо посмотреть, что в этих ящиках. Возможно, найдем что-нибудь полезное. Да-да-да, давайте, ребят, мужики, навалились, навалились. Надо все срочно разломать Поздно и посмотреть. Пощады. Может быть, что-то здесь и будет для нас еще подходящего. Главное, чтобы хватило слотов. Как мы видим, ребят, у наших героев всего лишь 6 слотов для переноса каких-то там каких предметов, артефактов, артик, артефактов и, и, и прочего. Так, ничего план. не нашли больше мы в этой, значит Конечно. деревушке Отлично. пойдемте план. дальше, разумеется. Да, я видел, что там дорожку нас сворачивает вот сюда, вот в другую сторону. Там мы еще не были. Конечно. За честь. И я так понимаю, ты... Конечно. Это значит окрестности Странборда. Сам Странборд вот здесь, наверное, находится. Да, вот тут площадь но у них. И нам сейчас нужно все края поехать, Отличный друзья. План. Можно по возможности сохраняться, чтобы не запороть а, нашу компанию в случае какого-то... ...какой-то ситуации, да. То есть Счастья бывают такие отвагу. ситуации, что просто-напросто можно все на на все Отличный Ладно, план. мы сюда не по адресу Разумеется. Не по адресу, ребят Продолжаем движение дальше Нам точно нужно за зачесть и отвагу Как говорит Конечно. наш благородный принц Артес ну, хотя можно было сюда пойти, но Разумеется. мы любим сворачивать Спасите с пути. Нас. Что здесь? Это ловушка. В смысле? Все, что тут за, блин, такое, все, а? У них есть так, смотрим, значит, как просаживаются наши, наши, наши юниты. Одного у нас фокусит жестко. Так, фокус, моего фокус должен быть в одного конкретного разбойника. Они получат по так, этого аннигилируем. Вносим следующего. Так, в свиток Отличный исцеления. Класс. Замечательно. Разумеется. Смотрю, у нас потихонечку просаживает всех, да понемножку. Отлично, наш герой получает уровень. И что мы берем, друзья? Или же божественный щит, он позволит нам закрываться от любых атак, или же повышение защиты на одну единицу у всех наших войск. Давайте пока что проапаем, наверное, все наши войска. Хотя, иногда следует прикрыть свою задницу. Ну, давайте, ребят, повысим защиту. А, сделаем ауру Артеса на все да, наши вроде. войска. И, как мы видим, у всех наших а, юнитов, у всех наших пехотинцев плюс полтора к защите стало, да? То есть, если бы у нас Свет не было этой не опции, сил. если мы от Зачи, них сейчас отойдем, от сейчас я вам покажу, то у наших пехотинцев, смотрите, вот мы отошли подальше и... Так, так, так, тут тоже, что ли, аура здесь действует или... А, нет, все, вот тут действует. Да, все, окей. ребят, просто два то есть, уже вот таким вот образом мы даем защиту нашим с вами юнитам Я полтора пункта. Это очень хороший показатель, на самом деле. Ну что ж, пошли. Так, отхилить надо кого-нибудь. 270 маны, что же нам, нам ее беречь-то? Давайте отхилить будем наших Нас бойцов. Грабят. Грабят? Помогите! Опять грабители. Сейчас посмотрим, Нам будет что я тут... Да. Я, наверное, вынужден буду вмешаться. Подожди, подожди. Вы рано радуетесь. Блин, бугаи. Сейчас мы вас напишем. Куда, нее нее я не могу вести хозяйство. Куда пошли? Куда пошли? Стоять, говорю. Вас, Стоять ее. по одному. Сейчас всех перережем. Они Блин, убегают от носа. Сейчас вернем. Все вернем, ребят. Побочный квест нас сопровождает постоянно, опять-таки оговорюсь И это Зачите очень и очень интересно. Так, секундочку. Берем удар на себя. Фокусим одного. Фокусим конкретно одного сразу же персонажа. Так, ближний. Желательно вот этого дальника с фокусом, потому что он очень сильно, я, я так понимаю, начинает домаш. Даже мой герой, смотрите, как просаживается. Так, все, все, все. Переходим на этого типа. Тут у нас разбойничий лагерь на пути встретился, попался. И мы сейчас пытаемся его, значит, уничтожить. Отличный план. Все, ребят, приходим. Так, надо, наверное, захилиться. Давайте подхилим Конечно. нашего одного бойца. Все, в атаку. Отвагу, они получат. Немножко по они у нас тут покосаны. Но нам нужно пробиться. Очень жесткий фокус идет, особенно у нашего героя. И тут, За наверное, бойца. надо было так. Они Давайте в разбойника самого жирного попытаемся вынести сейчас. Не может а, да выносить вот сил. этого. Так, теперь выносим теперь стрелков. Так, книгу мы нашли. Я надеюсь, дури у нас а хватит сейчас держать всех. Так, давайте подширим, потому что я смотрю, бойцы у меня просаживаются. Так, не, не нужно нам терять бойцов. Каждый у нас бой на, на щиту. Так, так, так, давайте еще одного Конечно. подхилим. Насчет Там себя можно беспокоиться, потому что регенерация у героя гораздо выше. Что? Разум смотрим, мне. здесь у нас зелье маны. Отлично. Так, только разгромим Они же мы этот лагерь подчисто. чисто. у нас ни единого дома, ни камня на камне надо не оставить. Это же все-таки бандитский городок, поэтому всех отсюда мы выселяем благополучно. Всех-всех-всех, без исключения. Они Просто у вот этих ребят тоже здание. Бывают какие-нибудь награды. Так, сейчас, секундочку. Так, ну что, значит, разобрались Конечно. мы со всеми разбойниками. Продвигаемся, друзья, обратно. Разумеется. Нас ждет Зачисти тот отвагу. самый мужичок, который Конечно. нам сейчас вручит Разумеется. награду за эту Конечно. самую книжечку. Учетная книга Герарда. А страницы этой книги покрыты унылыми рядами цифр. Давайте же мы ее отдадим Зачисти этому отвагу. крестьянину. Благодарю вас за помощь. Наверное, что-то взамен Пожалуйста, отдать. Возьмите это. Что он мне дал? Что-то, ребята, произошло. Походу, у меня просто здоровье стало больше, да, то есть такое Я служу свету. Да, Конечно. мне дали, скорее всего, книжку, которая там, давала, значит, увеличение здоровья. Предмет, книга-сила. а получен пример книга Своили, силы, то есть вас. мы апнули силу и теперь у нас больше не нужно урона кланяться. стало. Замечательно, друзья, замечательно. А там он разбойник, что убегает, тут разум. происходит? Да что это было-то? А? Вы не тут не смотрю не совсем навали. бесчинствуете, а? Братья. Бугаева тут вообще хренели, я смотрю. Так навались на одного. Давайте навалимся на одного жестко, жестко. Свет. Постараемся не просадиться Они под их ударами. Заслужа. Орки жесткие соперники, то есть один орк это как почти два пехатица внутри. Ну и жрет Отличный он, соответственно, план. за двоих. Ну ладно. орками разобрались. Отвагу. Давайте сходим вот сюда, вот, да, Разумеется. потому что нас игра может наградить, если мы вдруг отвлечемся от нашего отвагу. курса. Здесь у нас кладбище. План. За На кладбище отвагу. я смотрю ничего. Это просто вот это Отличный деревенское план. кладбище обычное. Все, пока маны есть у нас, значит, есть у нас какие-то свитки. Я предпочту сейчас, наверное, сохранить игрушечку и продолжим, друзья. Входим в деревню, Разумеет. смотрим, что здесь творится. Что за это такое? Отвагу. Что это Теперь за орки здесь такие? Натал. Всех вырезают просто быстро-быстро. Так, доберите до странбарда выполнено, убейте надсмотречка его охрану. Так, ну что ж, с охраной мы уже работаем. Что-то они тут всех прям жителей перебили Отличный вообще, подзяли, а? Не, пора с этим что-то делать, пора что-то решать Свет дает мне силы Так не может дальше продолжаться, никак вообще Так, вырубаем Конечно. этого Давайте сходим сюда, посмотрим, что у нас здесь Интересного, а здесь у нас тут Тупик Разумеется. уже, да, то есть давайте посмотрим, что у нас С этой стороны тоже надо обойти Так, тут у нас ящички Конечно, Ящички, ящички ломаем Зачисти Смотрим, что отвагу. нам попадется в общем, здесь творится что-то неладное. Нужно срочно поправлять ситуацию. Давайте-ка быстренько вот Отличный эти бочки. Все ящики разломаем. Возможно, найдем что-нибудь. Что здесь за беспредел? А ну, давай поможем нашим пацанам разобраться. Тут, похоже, наши Байля да, бунтуют права. с орками. Точнее, орки пытаются наших, значит, это самое унизить. Мы сейчас быстренько поможем. Нашим пацанам разобраться с этой проблемой Смотрите, как они тут бесчинствуют Просто эти орки Но У нас очень большая уже толпа накопилась Я думаю, что сейчас мы дадим отпор даже небольшой армии орков. Отличный Погнали, блок. друзья. Нас почти что уже 10 человек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Не почти что, Разумеется. а 10 вместе с Артесом. с Артасом. Давайте, Конечно. ребят, идем. Здесь где-то пробегал очень толстый жирный орк. Надо бы его срочно Конечно. наказать. Разумеется. Куда только он побежал? Сейчас мы и посмотрим. Что тут у нас за заварушка? Тащи этих вместе с остальными. Куда это ты их потащил? Тащите их. Куда они их потащили, интересно бы узнать. Всех вырезали, тут всю деревню разбомбили. Но сейчас мы тут наладим порядок, я так понимаю. Так, здесь у нас плагу. финальный босс. Это у нас, значит, надсмотрщик. У него нехило так здоровье, да. На так, здесь что у нас происходит? Давайте не проверим, что здесь такое. Кто? Вы что тут творите? Вы что тут все бомбите, громите? Это я вообще не понимаю. Вот, с какого хрена вы тут напали на эту Самый деревню? И давай тут бесчувствовать. Нехорошо это. Мы сейчас, ребятки, положим этому конец. Надо О, бы уже конечно. разобраться со всей этой дурацкой э, затеей орков. За Давайте посмотрим, что у нас в ящиках. Может, найдем? Проста же. Вот, ребятки, пожалуйста, зелье маны. Еще одно. Ну, дайте же мне а моему Артесу пройти-то уже, конечно. забрать. Так, у нашего Артеса второй уровень. Свет Больше он двигается. У нас он будет двигаться. Отличный Зависит от того, как мы будем проходить, выполнять Разумеется. главы данного приключения Конечно. данной компании Разумеется. за альянс. Ну что ж, Отличный пойдемте все-таки накажем этих форков. Хватит уже им тут, Разумеется. А, хватит уже тут им наводить свои Разумеется. порядки. Так, давайте Он, этого жирного сразу же пощадным. фокусим. Сейчас домах пойдет, держим. Так, я вижу, что одного сразу начали фокусить жестко. Так, отвагу. стараемся, держим. Очень хорошая броня. броня у него, Не тяжелая. Да, очень, очень сильные удары, я смотрю. Разумеется. Было, не вынесли одного нашего паренька, но ну, ничего, мы Сырест держимся дает, горой за всех своих ребят, конечно, стараюсь я держать этого паренька, и у нас это все Пост получается. Так, давайте понятно. фокусим в одного, вот в этого типа, и в этого тоже. Что же они тут такое делают, интересно, я не Самый понимаю. Вонца. Вообще прямо разгромили, расчленили всех людей, отправили куда-то небольшую Там компанию людей. Влагу. Все, ребят, задач, задача выполнена, надсмотрщик был убит. И на этом, я так понимаю, миссия наша заканчивается. Но это только текущая миссия, не игра. Это да хранит вас божественный свет, принц Артес. Помог я, значит. Ну что будет с теми, кого взяли в плен? Не беспокойся, мы спасем их. Они вернутся домой целыми и невредимыми. А, судя по тому, что здесь произошло, целыми они вернутся. Принц Артес, лорд Утор ждет вас у лагеря орков. Он говорит это срочно. Да, с вами не соскучишься. Вперед! Ну что ж, вот такая вот интересная кампания за альянс людей. Завершаем главу, а продолжим мы немножечко позже, да. То есть, естественно, ребят, на данном этапе я хочу завершить сегодняшнее наше, сегодняшнее наше значит прохождение кампании в Warcraft 3 Reign of Chaos. Но, несомненно, ко второй главе мы приступим уже в следующей серии. Ну и, конечно же, хотелось бы, ребят, чтобы данное видео набрало 100 лайков и